Можем что дальше. Так, пойдем нужен нам, пойдем. Вот тут тоже походу памятник стоял, а вот тут что-то написано. Шестидесяти годы. Ноль пятое. 05 -е, 2000 -е год. Блин, тут где можно подняться, Спуститься, спустился, теперь не могу подняться. Так, попробуем вот здесь подняться. Или может дальше выйти? Красота Да, не дадим, даже не понятный Красный цвет Идем дальше Лук, блин, скользкий тут общий комплект можно сломать. Так что поосторожимся. Сатарусь реально. Водичка вообще рубинового цвета Красотища Вон там походу в воде стоит Так, там тоже походу еще один памятник взглянем. да еще один паник сейчас посмотрим нашим Так, Тарашенко Андрей Николаевич, 1968-2010. Походу тоже рафтинг есть, еще и написано. Да, тут на рафтингах много. Людей утонуло <свист> Ну, вот, доехали, дошли Вернули <свист> а, Вот этот мост там трассы, на Гузелитр. Этот мост мало кто вообще знает. Я тоже только вот сегодня узнал от трата. Так что, имейте в виду. Так, все, поднимаемся наверх. Просто снега реально тут вот, скорость, скорость. Надеюсь, братья без меня не уехали. Фу. Офигеть. идеальное место, чтобы снимать фильмы тут или сфоткаться, кому как. Здесь тоже вообще красивый идеальный. Так что добро пожаловать, кто еще не был под Эгей, приезжайте, смотрите, исследуйте, кому как. Так а я пошел к брату Надеюсь, они не выехали без меня Короче, вот там мост С моста, короче, уезжать, Поднимайте сюда И вот здесь Очень красивое место есть для отдыха Вообще Гнездышко Приезжайте в гости Вон там братья мои Хотя бы искали меня Да, вообще четко Это братья мои Я Сейчас сезон охота, а, сезон охоты еще есть. До 31 декабря. До 31 декабря? А я... До января. <связано> <связано> на э, кабана и на... Э, и что, я могу приехать, короче, сюда и завалить кабана, хочешь сказать? Есть у справа снял? Да? <связано> да я тут уже снял, да, я тут а полчаса стоял, конечно. Я тут... Целую историю, целую гиганду в это... Да то а что, Михаил. Я интервью. Я Они машины Они не местные. <смех> Судя по походке, я вижу, что они не Местные. <смех> <Синаджеры>. <смех> Да нет, вон они сейчас, 61 регион, сядут и уедут. Да, yes, это 61 регион. Аэркросс. Посадка стоит. Да, ешь. Поехали. Короче говоря, все, едем домой. Валерчик, как всегда, на позитиве. Адамчик. Что сказать, что для Инстаграм? Ты же у нас блогеры а следишь? Вот ну, места: Гузерипский uh, район, район сияния двух рек: реки Киша и реки Белая. Часть едем в направлении со стороны Гузырибка в сторону Хамышков, то есть на майков Трасса Гузерипский uh, майков уже растаял погода плюсовая сезон охоты еще не закончится до 31 января вроде бы но мы не охотились да. мы так поселфились и все такое да как обычно будешь... особенно воде селфи да не подумайте ничего плохого да. селфи это ничего плохого да. Не переключайтесь. Да. Подпишитесь. Вот это вот у нас хамышки Кому интересно, можешь говорю посмотреть. А Вот, нарушают все. Охотники. Да, это они. Да. Вот это гостиница оправдалась море? Да, пять Да ну, он. если за 5,5 с половиной купишь гостиницы он думаешь, оправдается тут? Вот. За сколько а, оправдается? Кода год. 3. Кода 3? Да Контенсивная работа Блин Оправдается, а я А там прав, здесь он уже оправдали Вот впереди это монах там монашка, там монашка, а за ней монашонок. Ты про это видишь? Горы. Да горы. Реальные <режит> монахи, говорят. И там есть, там есть пещера сквозная, вот там, и она вся внутри сталактита, сталагмита однозначно, и там еще горных хрусталь и с потолка прям свисает. Где это? Вот, вот там. Вот там? Монаш, да, на, монашке, на монашке. На монашке, да. тут да. гостиницы в кашках. с четверга начинается. А? У него Ну вот. Решили вот здесь перекусить. Так, все это получается у нас район Трезубец. Тризубец. А -а -а. Очень красиво. Авана. Может родил чок такой. Подела рассказывай. А вот с блок полясов. Че, хватит уже? А тут серость это все. Темно. Просьба не сорить. Да вид не козист. С вашей стороны, это прикольно, Вот дорогу видно. Вообще, реально, да, тут а отдыхать, я? и свежий воздух, корный свежий воздух. И вот так вот решили перекусить. Падлира говорит тут, медведи водятся. Вот да, он. водят? Вот он. Ладно, перекусим.